Освещается всем, кто еще не убил своего внутреннего инокентия О медитирующих от БГ. Инокентий привычно Садится на стул или в подмасану, Поглощенный светил созерцание, Вот уж утренний ветер над крышей подул, Отвечают светило мерцание на Иннокентий не сводит задумчивых глаз С возникающих в небе явлений. Небосвод озарился, мелькнул и погас, Иннокентий исполнен сомнений. Существует ли все, что горит в небесах, Или это всего лишь картина? Скоро полночь пробьет, на кремлевских часах на лице у него паутина. Кто другой бы сидел и на кенте встает и взволновано ходит по крыше. Под ногами его рубероид поет и на кенте взволнованно дышит. Он спускается с крыши, он понял в чем суть. Дева в бочке под плещет. Он хватает ту деву за нежную грудь. В небесах черный ворон трепещет. Die.